Те люди, которые уже умерли, которые не имели страха Божьего, которые не верили в существование ада, поэтому они жили безбожно, а они грешили, то они сейчас в аду. И многие из них бесконечно, непрестанно повторяют одни и те же слова. Они говорят, этого не может быть. Они постоянно повторяют эти слова, они говорят этого не может быть, этого не может быть, почему, потому что они не верили в Иисуса Христа, который говорил, что если вы не прекратите грешить, вы в вечность проведете в аду, который не спит, но который в действии и сейчас этих людей мучит бесы, которых они слушали, и эти люди они кричат этого не может быть. Они даже не представляют, что это навечно, это навечно, что в конце времен, когда все это закончится, Господь Бог, Он, как сказал, возьмет смерть и ад и поместит их в озеро Огненное. Так что ад уже давным-давно существует и давным-давно в действии, и когда придет Господь, то Он свяжет смерть он возьмет вот это вот все ад, смерть, сатану и бросит в озеро огненное. Не верите мне, возьмите книгу откровений и прочитайте, там все это написано. Поэтому, если вы сегодня не верите в существование ада, но продолжаете жить, как обычный человек, грешить безбожно, вы закончите в аду. Поэтому покайтесь, идите и впредь не грешите. Потому что если вы... Думаете, что ад – это всего лишь какая-то страшилка или шутка? Вы глубоко ошибаетесь. Если вы не прекратите грешить, как только вы умрете, вы тут же окажетесь в аду. Уже сегодня прекрати грешить, уже сейчас становись на истинный узкий путь. Да благословит вас Господь наш Иисус.